А теперь приступим к спорке самого корпуса. Берем дно, вымытая аккуратно, чистенькое все. Все дверки проверил закрепление. Все аккуратненько шевелится. Так. Открываем все дверки. Берем нашу материночку. Тоже перспектовальная, очищенная. Так, и ставим на место. С наклончиком. Все, материночка встала. Так, она, как вы помните, была закреплена тремя вот такими вот стоечками. Вот видите. Разные длины стоечки. А вот длинный вот сюда вот, значит. Блок питания. Самое главное, проверьте, чтобы не было вздутых конденсаторов. Смотрим на полки. Если есть вздутости, то сразу меняем. Все остальное очистим. стоечки закручиваем до конца. Вот так вот, чуть-чуть прям крепим. Аккуратно вот этим разъемчиком надо попасть вот на эти штырьки. Сначала контролируем, что при разборке вы не погнули эти штырьки, Вот эти вот. И вот эти вот. А потом только вставляем блок питания. Хотя нет, я ошибся. Сначала надо ставить жесткий диск. Вот наш жесткий диск. Жесткий диск. Уже с подключенным интерфейсом и D. Так, отмечу, полосочка вот с этой стороны. Вот жесткий диск, с этой стороны первая ножка. Вот, аккуратно надеваем его. Сначала разъемчик надели. Разъемчик надели. И потом только поставили жесткий диск на место. Теперь блок питания аккуратненько ставим на место. Так, секунду. Надо понять, что должно быть внизу жесткий близкий блок питания. Да, жесткий диск. Все правильно. Вот лапки ложатся. Здесь промежутка между стойкой и диском нет. Все правильно. Значит, сверху блок питания. Аккуратно. Почувствовали, что разъемчик пошел до конца. И тогда только отпускаем. Так, здесь у нас были коротенькие винтики. раз, два, Закрепили. Так, здесь. Посмотрим потом здесь, кажется, через вот эту накладочку. Ну-ка, смотрим. Да. Да, здесь через накладочку потом винтик пройдет. Так. Теперь у нас интерфейс трекбола. Ставим на место. Вот так вот. Он как раз крепит, извините, крепит вот эту вот лапку крепления жесткого винта. Вот так, сверху. Так, здесь не самый короткий винтик, подлиннее. Здесь подлиннее были. А здесь, наверное, все-таки короткий. Да, короткий. Здесь подлиннее. Так, вот закрепили. И аккуратно надеваем разъем. чтобы вправо влево не сдвинуть, потому что так можно погнуть ножки. Так, все. Контролируем полноту надевания. Все щели нет. Все. Разъем трейкбола готов. В принципе, вот я вам сейчас покажу. Вот трейкбол. Вот так вот надевается. Вот. Вот он вставляется. И вот в этот, этот ножевой разъем вот сюда вот входит. Вот и все. Сам шарик. Кнопочки сверху, кнопочки сбоку. Так, ну, пока его не будем крепить. Он выдвигается в самом конце. Ну и небольшой ноу-хау. Вот половина этой петельки, вот здесь вот, и вот здесь вот. Вы видите, трещинка отломалась. Значит, ну, стандартно клеим нашим любимым клеем. Суперклеем. Но, когда намазал обе половинки, крепко прижал их. Они на место прям встали. Берешь щепотку соды и сыпишь на место склейки. И получается, вот смотрите, видишь, прям вот как сварной шов. Вот именно сода так реагирует с суперклеем, с этим китайским. Что получается прям как сварочка. Рекомендую всем. Попробую поближе поднести, если сфокусируется телефон. Вот. Видите, прям как сварной шов. Прям вот когда прижимаешь отломанную пластмасочку, из шва выступает клей, бугорок. И именно вот на этот бугорок прям как соль берешь щепоточкой и солишь. И в результате реакции очень хорошая склейка получается. Так что рекомендую. Далее переходим к установке вот этой вот крышечки. Ее придется не просто так устанавливать. Она через нее проходит шлейфы монитора. И, соответственно, надо будет еще и монитор собрать. Ну, для начала соберем ее. С ней снимал вот эту платку вот он винтик этой платки эта платка вот все-таки и кнопки закрытия монитора она держится вот так на двух винтиках Не все так просто. Накладку забыл установить. Вот. Накладочка на кнопочку. Вот на эту кнопочку. Надо надеть вот эту вот накладочку красивую. Так вот надеваем ее. Точнее зачем надевать, когда мы можем вот так ее вставить в отверстие потом... это отверстие. Вот это вот. Вот поставили. Теперь уже ставим плату, Все, пошатали, чтобы кнопочка легла как положено. отвертка это очень удобно так не до конца закрутив проверяем вот нажатие кнопочки все срабатывает и теперь не отпуская палец прижав платку эту затягиваем до конца винчики все здесь все готово Теперь необходимо надо чистить блок питания. Блок питания со стандартным компьютерным разъемом. Так что проблем не будет. Так, проверяем. Винтики здесь и на защелках. Да, все отлично. Винтики на месте. резиночки. Одна под пломбочкой. и здесь пломба. Вот, легко открылась крышечка. Вот наш блок питания. Чистенький, аккуратненький. За исключением вот здесь вот перемычка стоит. Что такое, сейчас разберемся потом. откроем Так, вот. Наш блок питания. смотрите здесь особенно нечего. Просто продуть от пыли, продуть от пыли и помыть корпус. Вот и все. Откручиваем от корпуса винтик и плату с светодиодиком. Сейчас двумя светодиодиками На корпус идем, нечем замачивать. Забыл вам показать модель блока питания. Сейчас резкость найду. psm 671 С. И вот, когда все вымыто и высушено, Начинаем процесс обратной сборки. Чуть-чуть капельки еще, чуть-чуть прям остались. Кряпочкой протрем. Самое ценное, что после такой вот помывки аппарат, валявшийся много лет, не знамо где, становится стерильно чистый, как из магазина. Я с некоторой брезгливостью отношусь к тасканию техники домой не пойми откуда. Так вот первым делом крепим светодиодики, вставляем их в отверстия, вот, вот они оба встали. маленьким винтиком крепим родное местечко так вот. так, платы я продул как мог, посмотрел на наличие вздутых аккумуляторов, ничего нет все чистенько все чистенько и аккуратненько так. сразу до конца не закручиваете. закручиваем процентов на девяносто Этого смотрим по периметру, чтобы трещинки были между корпусами такие, как положено, все ровненько, кабель заделан как положено, все прижали вот так вот рукой сверху и дотягиваем до конца. Особо сильных усилий не прилагайте, потому что пластик все-таки уже более ну, почти 30 лет лопнет стойка. И все, и придется клеить. Все, видите. Щелочка ровненькая, кабель заделан как положено. Все чистенький, аккуратненький, прям как с магазина. Все. Так, а кабель для дезинфекции берем вот так вот, спиртиком, такой-то раз, и все. И он тоже идеально чистый. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.